Сейчас мы с вами входим в состояние Земли, мы в этом состоянии останемся, закрепив его за амулетом, стихийным амулетом. Амулет не даст нам выскочить из этого состояния, а значит не просто позволит нашему разуму привыкнуть к нему, но и начнет тихонечко мутировать от больший объем Земли, от большее состояние. Несмотря на все выгоды этого процесса, то есть усиленный поток силы, конечно же, есть и обратная сторона медали, которую вы, конечно, должны сразу понимать и осознавать. Включенная земля и больше ничего – это уровень, в котором единственной ценностью является сохранение себя и колоссальная выживаемость. Здесь нет интеллектуальных устремлений, здесь нет творческих порывов посылок, да? это вот состояние матери, которая носит своего ребенка. Есть женщины, помните хорошо, да, что в этом, вот на этих стадиях уже как-то мало о чем думают постороннему. Да? Вот здесь будет приблизительно то же состояние, даже мужчинам, его придется пережить. Это состояние сохранить в себе какое-то качество и в то же самое время выжить, выжить любой ценой. И вот это состояние жгучего желания выжить и парадоксального, совершенно удивительного качества способности выживаемости и дает вам в эффекте стихия Земля. Здесь же, конечно, вы можете столкнуться с тем, что вы стали немножко тугодумны, медлительны и косноязычны. Есть такое дело, ну ничего, 10 дней потерпим, ничего страшного. В конце концов, можно многозначительно молчать, кивать в нужных местах, ваш партнер сам все расскажет. А знаете почему он расскажет? Потому что человек с усиленной землей всегда кажется очень значительным. Главное рта не открывать. Вот это очень важно. Потому что откроешь рот, сразу впечатление немножко собьется. Так слова подбираются тяжело, по крайней мере, предложение только односложное. Если есть депричастные обороты, все поплыл. Они уже не вяжутся одно с другим. Так что потерпите, так преподавать и вашим студентам. Ну, можно устроить систему контрольных на эту неделю. ведь вариант. Но это специфический эффект. Но в то же самое время ваше состояние будет повернуто вглубь самого себя, вы будете слушать себя лучше, свои желания, физические потребности, в том числе связанные и с питанием, и с образом жизни, который мы сказали, это на простейшем уровне. Инертность здесь она достаточно относительна, потому что твоя инертность предполагает недвижимость, то есть совсем недвижимость, полную статику. Сохранить что-то можно лишь только не двигаясь, не обмениваясь с кем-то другой информацией, только со своим слоем, только с себе подобными. Вот здесь будет очень четкое ощущение свой-не свой по уровню Земли. Вот со своим, в котором ты на одном уровне, там безопасно обмениваться, да, потому что он тебя из состояния равновесия не выведет, и бы у него такая же проблема, лишь бы кто-нибудь его не вывел в состояния равновесия. Как только ты встречаешься с людьми слоя Диметры, да, они начинают тебя будоражить, потому что Диметра это жизнь-смерть, жизнь, смерть, жизнь, любовь, ненависть, жизнь, смерть это вот будоражиние эмоций. И вы это сразу же почувствуете особо остро в состоянии чувствуется в состоянии статики, в состоянии стабильности. И уж тем более вы это почувствуете, если встретите стихийного, абсолютно стихийного человека, который оперирует, скажем так, энергиями стихий как своими собственными руками. Да? Человека, у которого магическое мастерство развито, допустим, возможно, больше, чем ваше, вы это тоже почувствуете. Но удерживая себя все дольше, дольше и дольше, вы поймете, что вы погружаетесь глубже, глубже и глубже. Все три слоя они огромны, пройти их не то, что за одну жизнь, за много жизней реально, и тем не менее, погружаясь, вы будете достигать своего уровня, на котором вам положено брать информацию, положено по сути, да? и, соответственно, закрепляясь на этом качестве, вы будете закрепляться в правах, которые именно на том уровне прав, которые дает именно Земля, связанных со здоровьем, благосостоянием, то есть возможности брать ресурс из этого мира и усиливать свои позиции в этой реальности, здесь нет речи об яростной экспансии, как это, например, происходит на огне. Земля это женская стихия, ее задача вобрать и сохранить, по возможности не меняя ничего, до поры до времени, пока не найдется достойный огонь, в котором это все может быть в дальнейшем проявлено. Хранить до той степени, пока это не будет востребовано, хранить до той степени, пока это не будет необходимо. Отсюда и косноязычность. Выдать информацию на гора вот так вот, а бы как, ты сначала в 10 раз подумаешь, а стоит ли это делать. А почему ты начинаешь так думать? Потому что сначала оцениваешь своего собеседника. А правильно ли будет отдавать сейчас ему какую-то информацию? А может быть, ему эта информация не нужна, он ее неверно поймет или просто недостоин этой информации. И вот эти мысли они как бы по фонам, подложкой будут, а в эффекте, что просто не хочется говорить, ну вот не хочу я тебе сейчас ничего говорить, да? ну лень мне, да? выглядит это как будто лень мне. А на самом деле за этой ленью стоит совершенно обратный эффект, он не свой, ему эту информацию давать не надо, потому что он все равно ею не воспользуется, если воспользуется, то обязательно криво, с ущербом, по крайней мере, если не для тебя, то для себя тоже однозначно. Вот, это вот, вот эти эффекты, которые будут по земле, Земля очень активно проявлена именно слой первый слой, плодоносящий слой диметры, очень проявлен, ярко проявлен у касты земледельцев. Но он у них достаточно хаотичный, то есть они стабильны, но не, не как камень, они стабильны наверное как вода, которая плещется в аквариуме вот вот. Да, вот, вот, стабильно вынужденно. А эта вода может замерзнуть, может превратиться в пар, может остаться водой, но она всегда будет находиться в определенном замкнутом пространстве, которое сделали стабильно. Стабильность реи, она немножко другая, она каменная. Это камень, абсолютно тотальный. Его, конечно, можно перенести из места на место, но... Без ущерба, скажем так, для его первичных корней этого ни в коем случае не сделаешь. Слой Рии это ядро Земли, это первичная энергия, совершенно первичная энергия. Вот, туда очень редко кто добирается, обычно проход туда идет через магические специфические инициации, чтобы туда пройти нужен проводник, если он у вас есть, природный ваш Родовой проводник или реинкарнационный проводник, вы туда пройдете, если нет, то этого проводника еще нужно будет раздобыть и заработать. Зарабатывается он магической практикой, как обычно. Да? Итак, изменения будут, вы их почувствуете. Для того, чтобы их не пропустить, вы должны маленькую ленивость сознания, которая на вас немедленно сейчас начинает нападать, уже я чувствую, да, преодолеть элементарно просто писать дневник хотя по вечерам, по вечерам хотя бы несколько фраз хотя бы односложно, но зафиксировать событие и самое главное свое состояние потому что окружающая реальность конечно же будет реагировать на ваше новое состояние очень важно чтобы не вышибалась сила земли великая сила великая сила даже несмотря на то что она возможно не совсем будет привычна вам эффекте если вы ее примете в себя если вы не дочистились, тогда очищайтесь, если сумеете вобрать ее в себя и почувствуете, какой колоссальный ресурс она дает, даже при всей статичности своей и инертности, то вы, в общем-то, большое дело сделаете для себя. То на третий слой пока не уйти, никак. Но я только что сказала, да, для этого нужен проводник, потому что там живут титаны, они сжигают всех, их даже боги боятся. Да, и для, для этого нужно найти своего родича, найти своего титана, который тебя туда проведет, потому что у каждого из людей есть природный родич титан. Для него добиться, достучаться, еще поди достучись. во-первых, потому что у них нет времени, они вообще живут вне времени это раз. Во-вторых, у них нет такое понятия, как родовая связь, родовая, родовая сила. Ну, то есть понятие есть, но они его не очень помнят. И памяти у них как таковой нет. Они живут немножко по другим законам. Это разумы, это не люди. Это разумы. Человекам, человеку понять их невозможно. Другое дело, что все легенды рассказывают, что при создании человека, ну, по крайней мере, некоторых из них, да, титаны поучаствовали. И капелька титана, какого-то титана есть в каждом человеке, по крайней мере, думающем и ищущем. Вот, поэтому распознать эту капельку в себе можно через симпатическую связь, через связь аналогии выйти и на вот этого прародителя. И если вы на него выходите, то тогда доступ вам открывается. Еще есть проходы через, как я уже сказала, через магические мистерии, когда приглашается проводник, и он тебя туда проводит, и там ты уже ищешь непосредственно на уровне геи ищешь своего пращура. Вот это сложный процесс, я его вам сейчас давать не буду. Вы дойдете до него естественным путем. Опять же, на слой гея не каждому нужно, потому что если сознание не тяжелое, если оно легкое, оно просто сгорит там на этом уровне. Вот поэтому каждому из нас слой Диметра и слой Рей нужен сейчас. Тот слой, на который вы зайдете, он, он ваш и только ваш. Да, не, не обязательно его озвучивать, объявление в газете правды тоже писать не надо, на какого слоя вы дошли. Но научиться коммуницировать с этим миром, и научиться коммуницировать с этой силой, по крайней мере, силой матери, то и то, да, просто мать у каждого своя, у кого-то мать Димитра, а у кого-то Рия, у кого-то Гия. Живите в этом состоянии, пишите результаты. Фиксируйте события. Важно. Желания не будет, но если сказать себе в этом состоянии надо, можно горы свернуть. Горы можно свернуть. Да. А это надо. Это надо, потому что мы перейдем потом в другое состояние, и вам очень сложно будет определить эффекты. Очень важно в состоянии Земли определять эффекты не снаружи, а изнутри. Я это чувствую сейчас так, и я так это записываю. Потому что на огне я то же самое, буду чувствовать совсем по-другому. И абсолютно иначе на воде, и абсолютно иначе на воздухе. Это будут четыре взгляда на одну и ту же возможную ситуацию. Но с Земли, с позиции Земли, это так. Если вы сумеете сейчас, если вы сумеете эту точку зрения принять, понять, осознать, прочувствовать, то сила Земли станет вам еще более доступна. По крайней мере, понять ее разум. Это феноменально понять ее разум, это значит понять ее потребности. А если понять ее потребности, значит адекватность взаимодействия с землей повышается в разы, потому что если вы понимаете ее потребности, так наверняка и она тоже. Несмотря на то, что вы дети ее забота о матери входит в число благодетелей детей, заботьтесь, заботьтесь. И не отрывайтесь от нее, иначе она может просто вас не увидеть. Не потому, что вы плохие, а потому что людей на Земле 9 миллиардов. А для матери природы нет разницы между деревом и человеком. Для нее нет разницы между животным и человеком. Для Рии есть, а вот для Диметры нет. Но не дойти, не дойти до глубинного слоя памяти, если не пройти через первый слой, слой а она вас не пропустит, если вы будете чужой, она это. так и все. Вот, поэтому умейте ценить и свою человеческую природу, биологическую природу и через нее делать этот проход, проход только последовательный. Поэтому все будет меняться, меняться будут и, жизненные приоритеты, и меняться будет отношение к своей же собственной памяти, а это требует фиксации.